Уважаемые родители, уважаемые педагоги, торжественная линейка, посвященная началу нового 2014-2015 учебного года, считается открытой. По сложившейся доброй традиции, первому слову для поздравления и пожелания. Мы предоставляем директору нашей школы, руководителю высшей квалификационной категории, почетному работнику общего образования, Гутову Евгению Эдуардовичу. Уважаемые ребята, уважаемые коллеги, уважаемые родители, приглашенные, сегодня в 25-й раз в нашей школе прозвенит звонок на урок знаний. Уважаемые друзья, по доброй традиции, под бурные аплодисменты мы с вами встретить должны наших самых маленьких членов большой ученической семьи, наших первоклассников. Итак, первые классы, мы приветствуем вас на нашем школьном празднике. Первый для вас начало нового школьного этапа в жизни!